Всем привет, ребят! Сегодня затрону тему, которую очень сильно сейчас обсуждает. Это крах стабилкоина. В основном, что может случиться с USDT, а также скан. Поговариваю о скаме о таких биржах, как Huobi, как KuCoin. И, естественно, поговорим с вами о том, где же дно рынка, покажу свой портфель, как я действую и что я вообще предпринимаю, когда вот происходит на рынке вот такие Слухи. Поэтому, друзья, кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, давайте начнем с того, что крах стейблкоинов. Да? Ну, во-первых, там USDT поговаривает там крупные инвестора, там фонды уже начинают шортить данный стейблкоин. Что делаю я? Ну абсолютно просто. Во-первых, на рынке есть много стейблкоинов. И если вы уже держите в их деньги, то естественно грамотно будет их разложить. Есть USDT самые популярные вот давайте глянем и э, USDC видите, Tether у них рыночная капитализация уже практически одинаковая USDT 66 миллиардов USDC 55 миллиардов ну и Binance э, от Binance Coin Boost тоже, да, биржи уже тут 17 миллиардов есть также DAI, которого 7 миллиардов насчитывает и вот даже уже 4 крупнейших стаблкоина с рыночной капитализацией самой огромной вы можете выбирать для себя, либо же просто перелаживать в один из них. Либо если вообще вам стрёмно и вы думаете, что на самом деле USDT может пошатнуть, что сделать крах, утопить рынок, да, ну, если кому-то это нужно и выгодно, то лучше держите в бумажках. Сейчас очень быстро можно закинуть на биржу P2P. Вот, поменяли доллары, закинули и, пожалуйста, уже в крипте. Второй вариант, ну, мы находимся либо близко возле дна, либо уже на дне рынка, дальше об этом поговорим. Ну, начинайте покупать криптовалюту. Если вы уже сидите на криптовалютном рынке, то вложите, наверное, и в монеты какие-то. Ну, самый надежный, ну, по крайней мере, пока что на данный момент по истории, это биткоин. Поэтому боитесь вы USDT, киньте в биткоин. Потому что тот опыт, который дала нам Тара Луна с ее стейблкоином UST с высоким процентом дар на арчоре где там стаикался э, алгоритмический этот был он соскамился и опыт получили просто колоссальные люди и вот например если мы переживаем с вами постоянно что где-то в крипте мы попадем на просадки, будем сидеть в минусе то например когда в стейл стал ноль то, например, если бы мы взяли биткоин тот же или эфир, или другой какой-то топовый альткоин, то у нас хотя бы были какие-то шансы, что биткоин вырастет до тех значений, которые мы его покупали. Да? но По крайней мере по истории биткоин всегда потихонечку растет и обновляет свои максимумы. Поэтому на данный момент ну, лучшее решение, наверное, вот, просто либо максимально диверсифицируйте, либо лучше уже держать в биткоине. Потому что, мы знаем, биткоин бывает впитывает хорошо в себя доминацию. И потом уже вы можете за биткоины покупать те же самые альткоины. Либо просто держим в бумажках. Держим в бумажках, нужно купить криптовалюту и заводим. И, пожалуйста, потом покупаем. Если мы торгуем, то здесь вообще без вариантов. Торгуем просто USDT, BUST, к примеру, и USDT. Дальше, по поводу краха бирж, хобби, например, Кукоин. Ну вот, например, владелец Кукоина, да, вообще там грозился в суд подавать на такие фуд новости, что биржа никакие там замораживать средства не будет, вывод перестанавливать не будет, что это все слухи. На самом деле я к ним тоже отношусь как части фуда, слухов. Что касается по хобби, здесь, ну вообще, ну какой скам? Ну, написали фуд, владелец там планирует продавать... 50% акций доли биржи, да? ну, во-первых, кто это написал, неизвестно, какой-то человек, который там знаком, не знаком, через пятое плечо в интернете, разнесли эту новость и начинается, может там с биржи выводить, потому что будет скам, но, ребят, скам так не делается, скам это вы проснулись, у вас есть токены там на бирже Хобби, вы заходите, вводите свои пароли, а биржа не открывается. Вот это скам. Никто вас не будет предупреждать о скаме, еще чем-то. Вы просто вот не зайдете на биржу или не сможете вывести свои деньги. Поэтому здесь тоже должна присутствовать максимальная диверсификация. И на биржах мы держим деньги только те, правильно, которыми мы торгуем, то есть зарабатываем моменте внутри дня, там, внутри недели и не держим больше. Если инвестиционная часть, мы держим либо это холодные кошельки, либо как минимум такие как Троства, Литва, Линч. Пожалуйста, скачайте, держите там. Но на биржах хранить абсолютно неуместно и неправильно. И на какой бы вы ни хранили бирже. Поэтому здесь тоже по биржам вы можете сделать диверсификацию. Ну и максимально выводите то, что у вас в инвестиционной части. Вот, просто выводите. То, что торгуете, пожалуйста, торгуете. Но уже не будете торговать на э, всю котлету, максимально там внутри дня. Поэтому вот есть у вас 5-10% для торговли выделено. Вот торгуйте и не переживайте, что что-то вас соскамится. У меня, например, по хобби, я там участвую только в прайм-листах. Э, делаю оборот, чтобы э, была возможность получить там халявные токены. Вот, собственно... Все, что у меня есть, это немножко, чтобы хватало для вот таких манипуляций, действий, чтобы заработать, если выиграю локации и получу токены бесплатно. Так же самое на Bybit, более-менее на споте торгую на OKX, а вся основная там торговля, если задействованы фьючерсы и все остальное, тоже мероприятие, это биржа там, Binance. Поэтому вообще не вижу здесь проблемы. Во-первых, в скамы не верю. Опять же таки, я считаю, это фуд. Ну и даже если человек решил продать свои 50% акций, ну хорошо, может, ему надоело, может, он наелся, может, он же заработал, может, хочет выйти на пенсию, получать пассивный доход. Если купит кто-то другой ее 50% этих акций, может, у этого человека наоборот, какие-то есть свои идеи, да он хочет, наоборот, больше развить свою биржу. Ну что здесь такое? Я не понимаю. Ну возьмите там, к примеру, какой-то любой футбольный клуб, где был на дне, там, вот тот же там Манчестер Сити. Его шайхи выкупили за копейки, сделали там суперклуб, да? Но это же не означает, что клуб соскамился, игроки пропали. Нет, наоборот, клуб стал сильнее и... Какие вопросы? Поэтому здесь то же самое с любой компанией. Если приходит человек и выкупает, то да. А если скам, это, ну, понимаете, вы проснулись, скам, все, нету ничего, средств вывести нельзя, зайти на биржу нельзя. Вот это называется скам. Предупреждать никто об этом не будет. Поэтому здесь я абсолютно спокоен. Опять же таки, максимальная диверсификация и на биржах держим деньги только те, на которые мы торгуем. Ну и по поводу дна биткоина, что на рынке здесь происходит, давайте зайдем на график, вот график биткоина дневной. Я здесь чертил, да, еще с предыдущего видео оно осталось, вот видите, у меня был набор позиций по портфелю, Сейчас давайте сразу в портфель перейдем, у меня в портфеле в принципе ничего не поменялось, 30% сейчас в стейблкоинах, 70% я уже в крипте. Поэтому мне уже там не страшно, что там с -коинами, да, там случится, потому что я уже 70% в крипте. Ну и вот это, что вы видите, USDT, это же не означает, что оно в USDT. Я просто здесь пометил, а оно у меня в Boost. У меня в Boost, кстати, самое больше, потому что те 30% в USDT, которые остались, более-менее они находятся на Binance, не все, но находятся, где я тоже там пытаюсь что-то там приторговать или еще что-то. Ну, когда будет снижение сильнее рынка, я буду добавлять уже инвестиционную часть. Так вот, здесь поменялось только монеты и проценты. Более подробно я все освещаю в своем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Вот здесь я писал то, что недавно я продал, докупаю опять на 10% депозита. Вот здесь я писал, что я там продаю там, по рынку. Да? Поэтому я делюсь такой историей и у меня уже тут... Вы видите, немножко поменялись, может и монеты, и соотношение в процентном да, этих монет. Потому что когда у нас был отскок вот сюда в район 22 тысяч, я некоторые монеты продавал, которые брал пониже. Что-то там вышло 0, что-то чуть-чуть давало, как ТВТ я вообще продал, он дал хорошо, плюс, там, плюс 40%. И вот на вот эти деньги я уже с дисконтом минус 20% докупил еще. Поэтому портфель туда-сюда, там в принципе альткоины и проценты их меняется. Кто не помнит, я вот набирал по еще 37-38-15% от портфеля. Я надеялся на отскок, что выберешь артистов чуть выше 52 тысяч. Это меня конечно и оставило в рынке по самым плохим ценам, да, как казалось. Ну, благо, что только на 15% от портфеля. Вот мы дошли только до 48%. Здесь меня обманули, конечно, очень красиво и ушли вниз. И я остался с 15% ну, процентами крипты. Далее я 15% добирал, усреднял по цене 29,30. И на 40% я вообще сделал ну, хорошее усреднение. Некоторые монеты новые я набирал. Это в районе 21 22 тысяч за биткоин. И дальше у меня вот здесь, видите, все начерчено. Остальные 30% у меня будет распределяться вот как. Если мы погружаемся, у меня здесь и нарисовано, мы уже долго, видите, в стадии такой накопление Сейчас 19-20, биткоин ни туда, ни сюда не идет. Я все же жду, ребят, отскок вверх, рост от коррекции от падения, чтобы было. И вот, в принципе, когда мы уже тут здесь... Ну, грубо говоря, стоим на месте, то мне все-таки кажется, вот как я и рисовал, что все-таки с перелоем. Наверное, вниз мы таки бахнем. Сюда в район где-то 17, может 16-800, потрогаем. И потом уже пойдет, пойдем. Самое лучшее, это, конечно, было бы сходить в район хотя бы 33 тысяч. Если минимальный отскок, я первый рассчитываю, это район 25, 26, максимум 28. Вот, второй, это у меня обозначен такой цель, 33. Ну и вообще было бы жирно, хорошо, если бы дошел биткоин там до 38%. И потом где-то опять вниз либо обновление лаев, либо просто где-то вот в районе 19-20 будем болтаться, накапливаться, не знаю там сколько, набираться сил до следующего бурлана. Но вот эти 30% по 15% вы видите, я распределил случай коллапса. Если биткоин ходит там 16, добавляюсь. На 15% еще усредняюсь. И последнее 15% я выделяю, если биткоин. Вообще все плохо будет. На 11-12 тысяч мы идем, добавляю там. Если вы скажете, а если еще ниже? Ну, ребят, если еще ниже, будем смотреть, что будет дальше. Потому что если еще ниже, это можно расценивать вообще чуть ли не как слив рынка, скам какой-то. Ну и мы же видим с вами, что происходит в мире. Ситуация очень, очень тяжелая. Потому что даже вот все там циклы, какие-то росты, падения, коррекции, оно шло, все, много чего повторялось. Сейчас уже не так все повторяется. Потому что, во-первых, ситуация очень сложная, тяжелая. Мы чуть ли не на грани Третьей мировой. И вы же понимаете, ну, все прям повторяться индетично не может. Очень много будет зависеть от факторов, от ситуации, как сложится с урегулированием порядка во всем мире, чтобы во всем мире инфляция не продолжала расти, а наоборот она начинала устаканиваться и тогда уже через какое-то накопление мы можем там только надеяться на следующий бурлан. Но пока я вижу вот так, что для меня вот здесь где-то все-таки мы либо уже на дне, либо близко возле, нее, возле него. Потому что ну уже разница абсолютно никакой не вижу. Сейчас 19 биткоин. Ну, перебьет он лой сейчас на 17. Но если это будет дно, его резко выкупят. Понимаете, биткоин там может за 15 минут, за час там, с 17 сходить опять на 20, на 22. Поэтому здесь уже просто смотрим по ситуации. Ну и у меня вот стратегия всех усреднений, всех покупок. Я вам рассказываю. То, что у меня получается, когда очередной рост или альткоинов отскок идет хороший там, на x2, то те позиции, которые я усреднял, они мне давали либо в ноль выход, либо в маленький плюс, то я там выходил в USDT. И потом за эти USDT еще ниже на погружении добираю просто большее количество альткоинов. но ну, тех же самых. Поэтому у меня вот такие действия, вот такая стратегия, то есть абсолютно не паникую, как задумал, так и делаю. То есть не хочу не вестись на вот этот фуд, не на всю вот эту информацию, потому что в любой момент там завтра тот же Илон Маск может сказать выйти, биткоин будет стоить 0. представьте, что может с рынком случиться. Или действительно, если получится, сделает крах USDT, это будет, конечно же, сумасшедший слив, я не спорю. Но я думаю, там будет и такой же сумасшедший откуп, если крипте суждено быть и не стоит задача ее соскамить ноль. Но я еще раз повторюсь, я в это очень зал залаживаю, наверное, 1%, что такое может быть, скам всей крипты, особенно биткоина, потому что уж очень сладкая история. И те ребята, которые вот это все придумали, этот рынок, да, который им управляет, который им манипулирует, все же... Это очень сильная, хорошая кормушка, которая кормит, кормит многих, в том числе, я более чем уверен, и пролительств, и чиновников, и все там много на этом рынке замешано, просто за них это все делают те же самые фонды, манипуляторы, ну и профессионалы своего дела, а они типа не при делах, ну и пока не трогает. Но ну, может настать день, что, конечно, гайки прикрутят, что-то урегулирует, что-то соскамится очень много, что-то останется, и может будет развиваться там как отдельный регулирующий рынок. Все это в ближайшем будущем, но я думаю, у нас какой-то, хоть минимум один какой-то бурлан мы должны еще за застать с вами без регуляции, но ну, опять же-таки все будет зависеть от то ситуации в мире, если она наладится, то мы, конечно, с вами проедемся. Ну и также хочу, ребят, напомнить, что рынок криптовалют он сопряжен очень высокими рисками потери ваших средств. Если вы не готовы э, инвестировать то, что вы можете через время потерять, лучше сюда. И не лезть такой мой вам совет Ну а на этом у меня все друзья если данный ролик вам зашел поддержите лайком пишите комментарии что вы думаете о рынке какой процент у вас от портфеля в криптовалюте если вы набираете создаете портфель на долгосрок. срок ну, и не забывайте подписываться на youtube канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео а на этом у меня все друзья всем желаю удачи всем профита всем пока